Здравствуйте, мои дорогие зрители! С вами школа рукоделия и я Вика. Сегодня мы вяжем манишку, быстренькую, простенькую. Подходит она, девчонки, всем. И женщинам, и девчонкам можете вязать, дочечкам, внучечкам. Я думаю, она будет такая универсальная. Кстати, в темном цвете муж и для мужчин она подойдет прекрасно. Сейчас все увидите. Так, нитки у меня, девчонки. Два матка, кто смотрел шапку, вот оттуда ориентируйтесь по составу, по метражу. 50 грамм, 55 метров. Два матка у меня 100 граммов. Шапка уже есть на канале, девчонки, кто не видел, смотрим. И для манишки я набираю 100, 100 петель. Набрала я сто Вяжем резинкой 2 на 2. Соответственно, это я вижу под ту шапку, которую которая уже есть на канале, чтобы был комплект. Но узор вы можете выбрать резинку 1 на 1, английскую резинку. Что угодно. Важна сама конструкция и размеры конструкции. А узор уже подбирайте вы, какой вам больше нравится или какой вам подходит под вашу шапку поэтому это уже на ваше усмотрение продолжаем вязать резинкой 2 на 2 так вот смотрите девчонки связали мы ровное полотно я его измерю вы должны понимать что это резинка и она ну, в общем это резинка да поэтому в спокойном состоянии она у меня 45 сантиметров соответственно хорошо тянется высоту 10 с половиной можно сказать 10 сантиметров девчонки это уже так Теперь закрываем петли. 1, 2, 19 и 20. 20 петель я закрыла, девчонки. Теперь смотрите, сейчас мы будем соединять вязание в круговую, и петли должны у вас совпасть. То есть, смотрите, у меня. 2 лицевые вот это будет изнаночная вторая изнаночная 2 лицевые чтобы должен совпасть узор теперь я буду вязать в круговую вот вот эта петля у меня будет изнаночная это кромочная тоже изнаночная, и далее вяжу по узору Вот она по сути наша деталь, которая потом соединится. Это мы еще все, все, все с вами соединим. Сейчас мы продолжаем вязать по кругу нашу манишку. Так, девчонки, смотрите, вот такая вот у нас конструкция. По сути это вот такая труба, да, и вот этот выкройка, который мы связали отдельно начале и закрыли петли. Теперь, сейчас подождите, я измерю. Вот это я все. Высоту вязала 27 сантиметров, то есть здесь у меня 17 должно быть, так и есть 17 сантиметров от момента соединения. Ну и ширина, опять же, я говорю это в спокойном состоянии, тоже 17 сантиметров. Теперь я все петли закрываю по кругу и закончим, и все у нас уже готово. узору то есть провязываю лицевой продеваю через первую изнаночную петлю провязываю изнаночной и продеваю и так по кругу закрываю все петли смотрите закрываю все петли нитку обрезаю и вот здесь вот продену Теперь продеваю в иглу. И сделаем... Закончили. еще здесь сделаю узелочек на всякий случай. Так. Вот. Чтобы у нас был красивый край. Так как лицевая сторона у нас будет здесь, то здесь я просто эту... Нить продену. Вверх у меня готов. Теперь осталось делать вот этот клинышек. Вот от набора у меня осталась нить. И я продеваю дело. Постарайтесь, если вяжете толстой ткани, если вяжете толстой пряжи, постарайтесь оставить нить для сшивания чтобы у нас здесь не было углов лишних и вот нам надо соединить вот эти вот это место вот этот кусочек перехожу на изнаночную сторону и сшивать буду здесь так здесь у меня кромочные петли вот они а здесь петли которыми я закрывала это полотно и вот за них я сошью наши действия проверяем вот прекрасно здесь сделаем узелочек каким-то образом кстати прихвачу вот эту дырочку вот и отлично так все девчонки наша манишка готова вяжем нашим мужчинкам Нашим мальчишкам, девчонкам, деткам, кому угодно бабушкам, дедушкам, себе любимым и мужьям нашим. Себе любимым и мужьям нашим носится это под куртку, под пальто, под, под что, что угодно. Под любую шапку вяжем. В общем, под все. Такая у нас сегодня манишка простейшая. Вот, мои хорошие, я надеюсь, вам хорошо видно. Видите? Вот так вот она выглядит. Прекрасно сидит, ничего не мешает, нет лишних каких-то заломов, изгибов, все по телу ложится и все садится. Так что, девчонки, вяжем, носим, радуемся и радуемся, радуем всех. А с вами была Вика из школы рукоделия, всем пока-пока, если вяжем, отмечаем меня в инстаграме, буду делать репост, девчонки, все, всем пока, чтобы все видели.